Друзья, рад приветствовать у себя на канале. Сегодня мы с вами будем говорить об учетной записи Apple ID и iCloud. Как вы понимаете, они связаны вместе. Это в принципе одно и то же. То есть учетная запись это как Google аккаунт, неважно ваш электронный адрес, но он подразумевает собой еще синхронизацию с iCloud хранилищем. Это виртуальное хранилище ваших данных. Досмотрите видео до конца, вы будете прекрасно знать, что это, как с этим работать. Добро пожаловать на канал Apple эксперт С вами Владимир. снова уже сказал то что это учетная запись с которой вы используете ваши данные фото контакты данные приложений и все в принципе остальное это все хранится в облаке icloud именно что туда входит то что я уже перезвучил это все те ваши данные которые есть на вашем устройстве те данные которые входят в резервную копию для начала вам нужно зайти в вашу учетную запись настройки верхняя плиточка icloud и ваша ваш подпункт должен быть включен именно для резервной копии и все что ниже э, в этом данном перечне вы сами прекрасно видите это то именно что входит в вашу резервную копию но компания apple позаботилась о том что э, есть всего 5 гигабайт бесплатного хранилища которые они сами дают и вы можете использовать рано или поздно это все заканчивается потому что резервную копию мало того что входят данные и сама прошивка ios тоже занимает место поэтому это очень быстро забивается и израсходуется поэтому приходится покупать дополнительное хранилище я, допустим, плачу доллар в месяц и имею 50 гигабайт этого хранилища. Если вам будет, в принципе, интересно, э, как можно заменить iCloud, это скачать Google э, фото. Вы можете туда перезагрузить перегрузить все свои фото, видео, и уже у вас будет какое-то дополнительное хранилище. Вот вы все в принципе прекрасно поняли, ознакомились. Поэтому, если что-то будет непонятно, ставьте ваше мнение в комментариях. И я вам. Помогу. А для этого подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео и оставаться в курсе всех событий, что касается Apple и не только. Дальше больше, скоро увидимся!